Приветствую всех, с вами Бодрящие Гайды! Налейте чашечку свежесваренного кофе, сядьте поудобнее и погружайтесь в удивительный мир Аркейдж! Сегодня мы поговорим о соло-фарме мобов, рассмотрим самые удобные для этого классы и оптимальных мобов. Выбирайте, что именно вас интересует. Мы можем рассмотреть классы Экзорциста, Пророка, Шамана, а также рассмотреть фарм мобов изначального материка, фарм крестьян с очками чести и обрывками черной жемчужины на западном материке или фарм ети также с очками чести и обрывками черной жемчужины, но на восточном материке. Подписывайтесь, ставьте лайк и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания!